Многие знают, что из пластблока можно построить дом практически от и до, в том числе сделать стяжку пола. Но если раньше товарный раствор продавался в готовом виде, то теперь компания Plasblock выпустила новинку – сухую смесь для приготовления полистирол-бетона в домашних условиях. Упаковка теплого пола содержит подробную инструкцию и пузырек со специальной добавкой. Готовится смесь просто. Необходимо смешать все ингредиенты с водой в бытовой бетономешалке или другой емкости с помощью строительного миксера или обычной дрели с насадкой. Если если произвести все работы самостоятельно, не прибегая к услугам строительных бригад, то получится еще и сэкономить. Стяжка выпускается в разных марках плотности и способна решить сразу несколько задач – выровнять пол, утеплить его и звукоизолировать. Кстати, смесь можно использовать не только в загородных домах, но и в обычных квартирах. Такая стяжка не потребует каких-то согласований, так как она очень легкая и не перегружает перекрытие. Внимание, теперь новинку можно приобрести не только в компании «Плазблок», но и в строительных магазинах Серловской области». Построить дом за два дня – это реально. Мегапластблок с идеальной геометрией. Теплый, прочный и по доступной цене. Город Верхняя Пышма. Завод Пластблок. Сайт plastblock.ru